И решим бум выкладывать. Да, у нас сейчас немножко маленький произошел. Камера села, батарейка. Ничего страшного. Мы просто будем дальше тайминг. следить за таймингом. Поймем, что нам на, на съемку одного этого нашего общего. Ты вырежешь, не трать батарейку. Нет, но я должен так говорить. У нас полная импровизация, что хотим, ты ну, делать. Да, да, да. Сказали, Сказали, как дальше будет. Это будет первое хреновое видео. Жирная импровизация, да? Да, и вот... Дальше мы вот, будем ровно в час озвучивать тему. Угу. Сегодня мы говорим о том, о том. Дальше раскрываем, угу. подводим финал. По таймингу будем следить, что у нас там по времени. Полуфинал. Да, Полуфинал. И дальше этот как, как там финал. Приз, дальше сектор приз на барабане. Сектор приз, все. Я надеюсь, в наш маленький студию будет приходить интересные люди. Брудастые, желательно. Брудастые, да, с нормальными жопами. Слушай, ну они будут сидеть, как это выйдет? Здесь только с большим разрезом. Ну тогда у нас можно канал не здесь выкладывать, а на OnlyFans. Канал анал. Что ж у тебя все это? Вокруг канала, Мне уже стыдно, блин, это. Ты он замаскировался, бля, распушился, там, очки одел, знаешь, кепку и кто он хер поймет. А я что? Я вот такой, какой есть, Скажешь, а я его видел, он там кинул, членами деревянными торговал. В Да, бля. Еще что-то там втирает нам, наверное, какой-то гипноз. Кто к нам придет, так таким с тобой? Слушай, бибы, бибы давай и боба. Вот это слово гипноз, бля, транс, заменим. Это вот все, блин, такая шаланда полная. Давай контроли, так. Вот назовем наш канал Биба и Боба. Все, вот так он да. и будет. И мы будем э, нести всякую пургу волшебные любые вопросы которые вас интересуют естество знания мироздания да, тонких планов тонкие планы все будет, планов. все будет касаться в основном волшебства да а, всякой мучи ну нахуй. я это называю волшебством да. то что около скажем тема уже научная я и... уже да, научной всякой темы да. обсуждать эти вопросы и исследовать их ну, в том Мы контексте в котором интересно кому не интересно ребят welcome. можете не смотреть нас вот про... туда смотри туда не надо про политику да я смотрю как я выгляжу да мне, я мне нравится я выгляжу очень хорошо вот я да. телефон смотри Ты туда нарцисс, и да? я прям блин я Ты нарцисс я хороший это самый ведущий я и, думаю нам скажут не что надо ли вош... время потратили свое воплощение сегодня скажет да. хуйню страдай слушай самая... хум... за... не догнали так согрелись правильно ну да да я да. не жалею вообще ну да. даже если я вам расскажу кстати, будет Придем, скажут, а, вот адель, ты отдельная ты будет серия истории жизни. Придем, скажут, вот вы долбоевы, что вы там делали. Я знаешь, да. я, я думаю, надо параллельно канал навести, как меня наебали и как рассказывать людям, куда не надо вписываться. Вот у меня столько историй, это же будет прям огонь. Блин, да это слушай, это не ну, знаю, что. контент на обосрь всех. Это, ну, а так, я, я никого обсирать не буду. буду. Я буду про себя рассказывать. Как ты обосрался? Так тут ты идешь, ты не обосрался. Это твой путь был блин, длинный, ну, ветвистый. Да. И твиста звезды Ну. А почему у тебя наебали? Нет. Ну, а кто-то поймет, что в следующий раз кому-то может тоже надо будет его пройти. Да, поэтому закрывать кого-то не имеем права. Мы не. Это... Ладно, мы не будем рассказывать, Ни как мы наебали. Кому интересна мои истории, welcome вот к нам сюда, я им лично расскажу. Да. За кружечкой пива. За кружечкой пива, да. За донаты расскажем. За донаты. У а это... почему-то донат ассоциируется с пончиками. Представляешь, что ты сидишь, что такой... ящик пончиков приносит, вот вам донат. Да деньги, деньги, деньги не шлите. Это не коммерческий проект, только пончики, да. да. Данкин наш халявный спонсор, так сказать. Да, и что я хотел? Ну, так, ну на чем мы остановились? Мы с а первое. Мы... Да про заводку мы. Говорили. заводку, заводка на раз да. и. Тук можно к вам? Да, конечно. Да, конечно. Приберусь. Да. да. Так, а у нас время еще есть? Чай, да, у нас время чай, еще 20 чай, минут чай, за это. Или уже поздно? Можно чеку попросить? Да, да, да. Заберу? Да да, да, да, да. Хорошо. У да, нас да? Да, да, да. да, да, да, да. Mm. Кстати, как мы говорили про помощники, да? Вот, пожалуйста, матрица, нам помогает. Да, матрица работает вообще. Матрица работает. Отлично. Вот ты где-нибудь видел, что? А, нет, видел когда вот идешь в студию, он приносит чай попить. Это вообще круто. Ну да, согласен. Так, третье, мы что хотели? Про эгрегоров мы написали? А, эгрегор, все. Третье, ты хотел эгрегора. Давай, вот, обсуждаем эгрегоры. Какие эгрегоры? Да, как они работают? Эгрегор. Ну, как работают уже... Как они выглядят? Вообще мне слово эгрегор не нравится. Давай, вот, слушай, у нас с тобой есть тема, которая будет сквозь все идти. вот. Терпеть не могу слово эгрегор. Надо заметить, какое-то нормальное. Слушай, эгрегор тебе твои учителя дайте да, мне да. нормальное славянское имя пожалуйста вот можно что-нибудь славянское <связь> дать, славянское пожалуйста <связь> <связь> что-нибудь по-славянски такое вот да, таки так... славянское нам пожалуйста да. Да? Да, Кошерное, что-нибудь да что-нибудь кашерная дайте сейчас подождите моя дорогая звонит а, а что такое Грегор? да слушайте реву <связь> что а, случилось а... Во сколько? Во сколько? пол четвертого. Заеду? заеду. Ну, сидят, но... и, и что еще? Ну, Давай позже тогда. М ну, отлично. Ну, как обычно, да. Так, в общем, ну, это вообще супер, мне кажется. Вот, вот да. жизненное такое обсуждение. Да отвлечением от матрицы. А на чем основывается? Эгрегор. А, я говорю, что будет через всю передачу идти, через всю передачу будет идти мое недовольство, не, не, не, неправильные славу. Просто пиздеть. Я говорю, мне, да, эгрегор ты, ты, ты, ты, ты все время, а я должен защищать этот сайт. Да, истину, а ты должен... Да, её, да, а я буду на нее нападать. нападать. Вот Эгрегором терпеть не могу слова Слушай, мне вообще тут 28 слов. как ну бы Почему тебе эгрегор не нравится? ну потому что, что такое вот что такое грегор вот, вот давай так вот мне это сказать, все... что такое грегор слушай нам это надо когда уходить... мысленно это каждый это как... астрал Нет, формирует какую-то мысли форму эти мысли формы соединяются наверху давай от шизотерики уходить нормально что... давай тебе... Ну Но уже так вначале любой, любой, любой пацан понял что такое грегор который вот по подожди. по двору. А откуда он знает пока ты ему не объяснишь Тебе когда скажешь, пойдем в футбол поиграем, а ты не знаешь, что такое футбол. А что это такое? Он Нет, он же знает, как бы что там, не знаю. Ну как что? -то? Никто не знает, но... Он спал и к нему во сне дух бабули Дух бабули пришел. Почему 그러니까, ему? На следующий день он пришел. Как его? седой, блядь. А ты К нему пришел дух команды Спартака. Может быть, да. Дух команды Спартака. Футбол это вот это. Да, да. А эгрегором, какой эгрегор, блядь. Он попахит, попахивает какой-нибудь дианетикой, каким-нибудь трансгуманизмом, какой-нибудь еще какой-нибудь такой вот. Ты, кстати, изучал Забубенный. Забубениями. У меня мама не все время чуть не стала адептом. Нифига себе. Да. Вовремя соскочила, кстати. Понимаешь, что обидно? Везде рациональное зерно. Дианетики, в, в Но как только из этого начинает строить догматический культ, кстати, не сы под дерево, коллеги. ссы там, под березу. Спонсор нашего показа Дабл Дабл. Вот эти конфеты. Конфеты, да. конфеты огонь просто. Рекламируем бесплатно. Да. Надеюсь, если что, они нам просто подгонят ящик этих конфет, и мы будем каждый раз... Нахуй мы усрались, у нас ноль подписчиков. Хрен Потому что как раз фанаты Дабл Дабл и будут нашим подписчиками. Короче, я не то, что против шизотерики, но я за то, чтобы ввести нормальные понятие в естественный обиход. Нормального бытия обычных людей. Без утрен, без хорошо тебе, тебе слово зонт не это самое. Зонт в жопу? Не, да что ж тебе все в жопу? что ж такое блядь? Тебе так проктологу срочно. У тебя часто слово в жопу стало. Или зонд Готовим. от дождя. От дождя. Почему тебя слово зонт не напрягает? Хотя оно не русское. я так. В обычной жизни, когда существуешь, Тебе еще по, по барабану зонт это или там марлизон или патисон Живая, зонта. Хрен с, с Грегором. Ты на автомате, ты не думаешь, а когда у тебя э, речь э, связана с осмыслением, осознанием, Нет, с работой горе. с тонкими планами, здесь все должно быть настолько выверено. Давай так, максимально. Ты, ты не нравится слово Грегор, При этом, когда мы работаем, говоришь, давай посмотрим Грегор моей организации. Хорошо, назови по-другому, как в чем мы посмотрим. Просто посмотрим этот самый астрал организации, что ли, получается? Искусственное. То да, есть, получается, эгрегор это искусственное астральное тело или какое там? Вот вопрос, да. Что такое? Для меня, это, допустим, вопрос: что такое эгрегор. А эгрегор из каких состоит этих тел? Вот хороший вопрос, да. Из каких тел он состоит? У него есть тела, в принципе, или нет. Вот у же есть человек, у, как у него он выглядит? тела астральное, там, фантомное, какой там. Вот хитические... Да, но а, ну это поля. Да, но Эгрегор, он не имеет тела. Физического воплощения. Знаешь, в чем дело? То есть он не, не воплощается. Как нет, и организация твоя. Вот вы все работаете, у вас даже юридически есть этот самый печать организации. Но и это... плейбл, нет. устав. был... Не, погоди. Вот твоя организация но в материальном это... плане. Она как бы не является единой, как бы, вот связанной сущностью. Она разбросана, понимаешь? Вот и Грегор, мне кажется, сущность хорошее слово. Сущность. Да, сущность. Сущность это многогранное понятие. Есть сущаями называют и работников «Матрица», понимаешь? И ну всяких да. лярф, херарф там. Ну ты понял. Слушай, если брать, допустим, товарищей военного, у него что? была книжка такая "Сущность и Разум" называлась. И сущ, под сущностью он по -по понимал душу, это, то есть внутреннее содержание. Поэтому тут как бы как посмотреть. на сущность? Ну, Давай тогда делать ее душа организации. Если посмотреть философию, то сущность это как бы то, что содержится в. Хорошо, внутри. давай тогда, получается, Грегор это душа, но душа нематериальных предметов, так что ли? Получается? Да, тоже то, то, ну, хороший вариант, на самом деле, очень хороший. Ну, ну обозначили его Грегором. Бля, душа у него вот, тебе есть ответ на твой вопрос. <как> что такое Грегор? Ну блин. Душа нематериальная душа объекта. Понимаешь? Вот когда говорят люди Грегор, они постоянно рисуют вот эту вот хрень, типа такое облачко, к которому тянутся, тянутся вот эти всякая вот хуйня, тянется. Ну а как они и, типа, как они могут представить, так они и рисуют его. Ты своего больше ужасаться видел. Как он его видел? Ну, как бы не ну, как, как, как я это воспринимаю, вот это, это мое узкое субъективное восприятие. Ну, Некий знаешь. белый шар. Его шаром видел. Ты видел эти веревочки? Ну, когда была дана команда, допустим, на их там проявление, грубо говоря, как, как бы да, что-то образовывалось, какие-то эти, ну да, по факту, вот что-то... Ну, а у Шара нет. ядро было? Не, такого вопроса не было. Давай анатомию Грегора. Вот вопрос Грегора. Вот, короче, с тебя задача третий вопрос Грегора, напиши все вопросы, которые тебя беспокоят. Мне не нравится название, но при этом я осознаю, что такое Грегор. Мне интересно, с чего он состоит, mm -hmm. как образуется, сколько живет.